Моя жизнь уже давно тесно переплелась жизнью города Старые Русса, но только сегодня, 9 мая 2017 года, первый раз я зашел в музей Северо-Западного фронта, и он оставил на меня очень, очень сильное впечатление. Может быть, это связано с тем, что с возрастом по-другому воспринимаешь такие большие события, как война, которая оставила след в жизни огромного количества семей, и наше, мое поколение очень хорошо помнит ветеранов, которых становится все меньше и меньше. А может быть, это связано с тем, что в этом музее э, все посвящено э, непосредственно городу Старой Ру Руссы, который Город был захвачен немцами уже в августе 1941 года и освобожден только в 1944 году. Он был практически полностью разрушен. Я заснял, я заснял в музее несколько э, экспонатов, которые мне показались особо интересными, нам прошедшую войну, но ну, ну, немножко как, не с той стороны, как мы привыкли э, на нее смотреть. Это Пища. Я не хочу смотреть телевизор, я хочу играть. Песня. Мама, мама, ну подожди, Да, сейчас пойдем Нет, нет, нет, <связи> Не знаю, как такой же точке? <связи>